Если вам говорят, что дело не в деньгах, значит это не ваше дело. Я расскажу вам правду. Всю правду о компании. Настоящая свобода кроется под могильными плитами. Так идите же воевать за свою победу. Делаем ставки. Ставки от 300 долларов. Это веко. 10.90, чувак. 10.90. Часть успеха – желание преуспеть То, что будет, тебе и не снилось Они смогут приумножить эти деньги неограниченное количество раз Я меняю правила Время дороже денег Мир изменился, прошла криптовалюта Криптовалюта – это настоящие бабки Тут, там, там Наш проект – это будущее Как называется компания? Векко.